приветствую на моем канале сегодня я буду варить тушенку Для этого подойдет любое мясо говядина свинина курятина индюшатина какую, какую любите тушенку такой готовьте я взяла свинину 3 килограмма у меня свинины режется такими кусочками примерно желательно чтобы был жир сала сюда. Вот порезали и на один килограмм расчет одна чайная ложка соли. Раз, два, три. Соли. Теперь перец черный на глаз. Как вы любите сильно перченное не сильно перченное? Я так пол, пол чайной ложки. И я добавлю еще приправы э, к шашлыку. Можно не добавлять. Или к мясу приправу. Если нет, то не добавляйте. тоже вкусное. Все, теперь это все хорошо перемешиваем. Берем банки стерилизуем я стерилизую водкой можно взять уксус и таким же способом налили чуть-чуть сюда взболтали вместе с крышкой и перелили в другую банку и таким же образом стерилизуем вторую банку и так все по очереди также можно стерилизовать на водяной бане. Кому как удобно. Вот, Как вы видите, я взяла э, две банки. Одну будет закручиваться... Две разновидности, вот так скажу. Будет закручиваться такой крышкой евро и обыкновенной крышкой закаточной. Если вы будете закатывать евро крышкой, пожалуйста, берите желательно сравнительно новую, чтобы она не использовалась, потому что может взорвать банки. Она может не выдержать. Так как уже у использованной тут резиночка будет продавленная, и может туда попасть вода, и вы испортите себе мясо целую банку. Вот. Так, теперь. теперь мы раскладываем каждую баночку если баночка побольше как вот это 750 литровая вложим два листика лавровых в маленькую банку по одному листику лавровому достаточно вот так теперь перезагорошком по 3-4 горошины маленькую баночку и 6 в большие баночки ну, те же побольше и также по 3 горошины душистого перца горошку теперь раскладываем мясо по банкам в самопроизвольном порядке набросали и утрамбовали до плечиков Потому что когда она будет вариться, там будет булькать, образуется э, вода, бульон. И чтобы не повзрывало наши банки, э, мы должны оставить место. Сейчас покажу. Примерно хорошо трамбу... утрамбовываем, чтобы она была плотненько. Так, ну, а тут уже много я насыпала. Ну, в общем, по плечике, по плечике, по плечике. Все, следующую. Разложили, теперь закатываем. Эти банки мы закручиваем, как обычно, еврокрышкой. Хорошо, хорошо, туго закручиваем. Угу. Ну, а эти крышечки, как обычно, закатываем ключом. Так. Если есть у вас, я не знаю, каким вы закручиваете, я вот своим стареньким, обыкновенно, как закатки, закручиваю. Закрутила. И на такие банки мы зажимы обязательно Продаются на, на рынке, в магазинах. Одеваем за шремы. Плотненько. Опа. Вот так это делается. Так, Следующая. Так. Теперь берем большую кастрюлю. Вот. Глубокую кастрюлю. Ложим на дно полотенца. Это для того, чтобы не цукнули банки и не разбились. Ложим полотенце и выставляем сюда наши баночки. Вот чудесно они нам тут поместились. Теперь заливаем водой. Водой холодной. На два пальца, на два сантиметра, чтобы вода покрыла банки. Залили, ставим на газ, на большой огонь. Дожидаемся, пока вода закипит. После чего мы прикручиваем до минимума наш газ, чтобы вода трела. Еле-еле булькала, как бульон мы варим, так по чуть-чуть. Если вы увидите, что вода выкипает... Можно добавить, ну, когда, когда крышка э, видна, то еще ничего страшного. Но если уже будет видна бутылка, вы, вы выкипит вода до банки, тогда необходимо залить кипящей водой. Только не холодной, потому что банки потрескаются. Вот и варим на мелком огне 5-6 часов не меньше 5 часов. После чего мы выключаем газ и оно охлаждается э, в воде. То есть банки из кастрюли не достаем, пока не остынет вода. Вот, в принципе, все. А вот и наша готовая тушенка. Посмотрите, какая она красивая получилась. Помимо того, что она красивая, она еще довольно-таки вкусная. Поэтому готовьте по этому рецепту. Он достаточно простой и легкий. И у вас все получится. Я вас верю. Спасибо, что заходите на мой канал. Смотрите мои видео. Ставите мне лайки. Всем хорошего дня. Пока-пока.